Не, погоди, это не конь настолько это, последняя. Я думаю, что конь это на. На совсем Мы Свротаемся и обменяемся Окей, кровью, ладно, я чувствую. Давай. И мы будем петь это перед вылетом из Сиднея. Ну и такого-то шевеля. что? Который? Прекрасная далекая. Не, нет, не, не, не, не, не, немножко. Нет, нет. нет Прекрасная далекая, это прекрасно, Прекрасное. но это потом. Ну это далекое. Давай-ка еще что-нибудь. Да. да. Это когда мы каким-то чудом напоим Владу. А это фигня вопрос? А, Катя, не надо брать на слабую себя. О, я знаю. Вот о чем мы сейчас. Да, давай. Мы сейчас просто выясним, что он любит Влада. <кười> <Я> <кười> <вам настроиться>. не <кười> <надо>. <кười> давай. Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь, ветра потерь, разлук обид и зла, И мне числа, И мне числа, И мне числа сквозят из всех щелей. в сердца людей срывая дверь с петель. Круша надежды и внушая страх, Кружат ветра, кружат ветра. Сотни лет, и день и ночь вращается Карусель земля. Сотни лет, все ветры возвращаются, на круги своя. Но есть на свете ветер перемен, Он прилетит, прогнав ветра измен. Развеет он, когда придет пора, Ветра разлук, обид ветра Сотни лет и день и ночь вращается как... карусель Земля. Сотни лет все ветры возвращаются на круги своя. Вообще <свист> <свист> завтра ветер переменится. Завтра прошлому взамен. Он, он придет, он, он будет, будет теплый, добрый, ласковый, ветер перемен. Он придет, он, он будет добрый, ласковый, ветер перемен. Вообще! Да. Все, с патинки. Мне кажется, мне ужасно не хватает гитары в руках. Приехали, я не понял. Вот человек.